Всем привет! Сказанное на канале является либо фантазией автора, либо его личными убеждениями и философией. Автор ни к чему не призывает и никого не оскорбляет. Любые совпадения случайны. Знаете, я одной рукой снимаю ролик, другой вытираю. Я вот снимаю и переделываю. Прямо сейчас я хотела уже перестать. Я уже отсняла ленту, потом думаю, нет, надо все-таки это показывать. Или не надо. Все-таки касается это ну, истории высших существ, истории богов. Мне тяжело говорить то, что я буду рассказывать. GTA Red Lips Fiat. Странное название «Подвиг красных губ». Губы остаются таким же очередным, очень не расшифрованным символом. Через щель в начале клипа показываются губы. Это компьютерный сюжет. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот этот момент, где шея. Вот, вот так ползет по шее, так показана перерезанная шея. После окажется, что это одежда телесного цвета, но так показали первый же символ сатана, и дальше я уже предугадывала, что будет в клипе. Клипы, которые я вот наперед говорю, вот это, это, это должны бы быть. И оно всегда есть. Надо ли это рассказывать? Да, дело в том, что политика, которая происходит, резня, война, то, что мы обсуждаем сейчас густо, это все почему-то ритуальные вещи, почему-то они связаны и символьно ассоциированы с историей указанных личностей. Рассказываю, как я перевожу. Красивая золотая стружка. Это компьютерная вообще лента. И кажется, что 3D-художники публикуют свои работы чтобы показать, что они могут. На самом деле даже неумелые клипы, где волосы проходят через руки, там насквозь, даже неумелая 3D графика показывает порой посвященность создателей таких вот клипов. Я допускаю, что у Сэта происхождение непростое, привилегированное. Но оба сатаны в нашей истории, они, видимо, не претендуют на корону в своей среде. Я подтверждаю версию Пани Брэдли о, о происхождении Посейдона, о том, что его мама при, пришелец, о том, что она о королевских крови, о крови в своей среде. Ну, я не знаю, как это называется у них короли, цари, правители. Сатана, ее окружают существа, их здесь показывают очень и очень уродливо. Компьютерная графика позволяет создавать разные эффекты. Она приближается вот посреди этого леса. Есть дверь. Дверь стоит как бы посреди в чистом поле, то есть она не имеет дома, это как бы портал. Для нее это выглядит выходом, и она устремляется к этой двери. Вот сложно словить этот кадр. Но эта дверь была для нее ловушкой. Здесь одна заходит с символикой и накроем ему лицо, чтобы он не видел свет. Это тоже ее символика. Вы видите подряд подрядом. Так же, как и пурпурная гамма, что мы увидим позже. Здесь черная жижа. Я задавалась вопросом, откуда киборгизация у нее. Хотя у нее происхождение, видимо, непростое, непростолюдинка. Ну, на наш язык, на нашу речь это так переводится. У меня впечатление, что она свою генетику не ценит. Она трижды ее меняла. Одна из перемен это скорпион одна из ее генетик – это Асирис, когда она сменила пол, и одну не получается определить, может, имеется в виду ее исконное. Ее же происхождение, возможно, связано со созвездием Гончих Псов. Может быть, это отсылка к драконам, но там я не могу пока что-то конкретнее сказать. Если Круэлла – это фильм про нее, про Сатана, вы видите, как много снимают, значит, это заставляет догадываться, что у нее с ее матерью сложные отношения, сложные, это мягко говоря. Черная жижа, черная жижа взлетает. Символ разрушенного аквариума почему-то он здесь, Вообще-то это на земле уже разрушили аквариум. Бабочки, инсектоидная раса, набор всех символов, вот такая бижутерия. Нам показывают это как красоту, как вуаль, которая и украсила лицо, и в то же время не скрыла его. На самом деле это и накрой ему лицо, как и в предыдущем клипе, который я разбирала ранее. Здесь такая картина, это то, как она попалась именно на Орионе в ловушку, есть вот эти цветочки в цветах пурпура, на пальцах у нее золотые наконечники, то есть когти она не может сражаться, то есть ее там как бы убили или что, но там была для нее западня. Непонятно, что конкретно произошло на Орионе, вот эти эпизоды именно в отношениях богов. Могу лишь сказать, что там была густая резня в обе стороны. Вот эта история у Сатана, дальше у Асириса и в принципе на Орионе была резня. Это то, как я расшифровываю, если ошиблась, значит не угадала. Бледное лицо связано, она ничего не может. Цветочки, цвета пурпуры. У нее то ли забрали банк эмбрионов, то ли беременность. А Сирис показан вот так ужасно. Я предугадываю уже говорю, а где его символы? Вот здесь у него на шее как бы что-то. То есть, где его символы? Дальше будут его символы обезглавливания, и будет младший капитан. Мне сложно ловить кадры. Сейчас в клипах компьютерных такая фишка, что кружевом показывают лица, тела кружевом. Но они тут белые, кстати, хотя их показали максимально ужасно. Мне сложно словить этот кадр... Битой или дубинкой сносят голову, вот оно, обезглавливание, и голову держат в руках. Из этой головы появляется, вот держат в руках. С... Рука, отрубленная по плечу, это тоже травма, ассоциированная где-то с сатаном. Это я находила в клипах Ладигаги. Что у кого конкретно сказать не могу, лишь могу сказать, что этот символ с ней тоже связан, и она в этом клипе, вот клип про нее. Травма левой руки до плеча. Держит голову обезглавливание символа Сириса. Позже этот символ отыграли в стране, которую ассоциируют именно с Сирисом. Тут на заре истории партии зеленых победила, была выбрана. Потом дважды отмечены 14 даты ключевые, важнейшие. 14 лет жизни была революция. Дальше 14 год ритуальное отсечение полуострова, как обезглавливание. 22-й год, возможно, связан со звездем Лебедя. Тоже непростой не год. Корреляция такая идет. И я с с мурашками по спине ожидаю 26-й год, потому что... А, и сама дата, она в сумме дает 68, а 68 в сумме дает 14. То есть тут красный конвой проходит. Вот, и из отрубленной головы выходит ребенок. Младший капитан. Два капитана. Два капитана, вот дальше на этом история в целом обрывается, она вырывается, а она вырывается из созвездия Орион. Да, и дальше тут она отдышалась. Клип объясняет природу ее киборгизации последующей, то есть она приняла черную жужу, возможно. Я задавалась вопросом, кто и какое отношение среди богов имеет к этому соблазну. Черная жижа придает особые свойства, но со временем она захватывает и живой организм превращается в механизм. Клипу прояснил вот ценным образом именно этот аспект. Больше я тут особо нового в общем-то не нашла для себя. Что касается Асириса, хотя его показывают так в этих клипах, но объективности ради, я напомню, есть книга «Плутарх и Сида и Осирис». Почитайте лишь немного, чтобы понять, что люди очень любили этих богов. Очень любили, они их описывают как визитеров, как тех, кто мог бы присутствовать в человеческих городах. Символы же Осириса вы видите, его символы – это деревья и вот белые цветы символы Айсириса, деревья, белые цветы. Ну, то есть, скажите сами свое ощущение э, об этих символах, если, допустим, у индийского Шивы ожерелье из черепов, у индийской богини Кали пояс из отрубленных рук, вот, а у Айсириса дерево и белые цветы. И греки, греки, они спорили с египтянами, чьи это боги, чьи это даже имена, они говорили, что это греческие имена. То есть люди буквально ссорились за то, чьи это боги, признак того, как к ним относились. И обратите внимание, какие страны Египет... Там Коптская церковь, одна из древнейших православных церквей. Греция, то же самое, православная древняя церковь. Обе страны исторически связаны с храмом Гроба Господня. В последующем. Не знаю, может быть, я эту связь уже... Может быть, я неправильно делаю, что провожу такую аналогию. А может быть, в этом действительно есть историческая связь с Египтом и Грецией. И в нашей истории вы видите, что похоже на то, что то, что было тогда, имеет отношение к нашему сегодняшнему дню, потому что это густо присутствует в символиках и даже в больших, очень больших глобальных политиках, о чем я только что описала, какую страну ассоциируют буквально с Асирисом. И, может быть, тут будет такой вопрос, одно ли это и то же культ поклонения Осирису и культ гибели Осириса. Может быть, это не одно и то же оказаться. Текущее было моей фантазии, философии. В общем, мне было очень непросто это все рассказать. Такая все-таки тема. Надеюсь, ролик был интересным и полезным. Пишите деликатные комментарии, максимально деликатные, потому что мы не знаем, в каких отношениях эти боги, даже текущие описанные боги сегодня. Например, зимой, зимой с 21 по 22 год была новость о том, что Луна перешла по стратегическим причинам на сторону Юпитера. Была такая новость. Иногда так бывает, то есть иногда вчерашние... Противники могут быть иногда союзниками. Чтобы вот эти вещи хрупкие, может быть, не ломать, сухо комментировать только то, что... Ну, события и все. Также я напоминаю, насколько совпадает зимой того же года, с 21 на 22 я сняла... Анотацию к ролику Кристины Ангелеры, где ее персонаж, одетый в красное, уходит от парня, который мокрый, к парню, у которого сыпет снег тогда же. И в конце зимы уже случилась густая, густая трагическая война. Совпадение или нет, но вот так. Такие новости в газетах никогда не пишут. Я все придумала. Пишите комментарии, подписывайтесь, ставьте лайк. До новых встреч!